Фрея, прекраснейшая и красивейшая богиня скандинавского пантеона, сестра-близнец Фрейра, рожденная точно так же, как и он, вследствие ритуального брака. Она проекция матери земли Нертус и а, Ньорда, владыки морей, владыки ресурсов. Оба ванны, оба земные существа. Это не проект взаимодействия Земли и неба, Земли и космоса. Это чистованский проект, в котором рождались точно такие же божественные дети. Дети, облеченные определенной изначальной миссией выполнять какую-то функцию, как натура человека, которую невозможно изменить. Ее можно задавить, ее можно там Убить, но изменить ее нельзя. Точно так же нельзя изменить ванскую природу ни Фрейера, ни Фрей. Не подвергнуться они осуждению, ибо осуждение это никогда ничему не приведет. Но Фрейя, как ни странно, в своей деятельности пошла много дальше Фрейера и много, более, более, чем, много чего достигла. Как же ей это удалось? Для того, чтобы понять механизмы, как природа может победить как ванская природа, которая по сути логика изначально всегда асовской будет проигрывать, что и доказала в процессе обмена заложниками, ванны своих заложников не уберегли, по крайней мере одного, лишив, лишившись возможности разума, а асы своих заложников уберегли с одной стороны, да, с другой стороны, а при этом при всем у асов остался механизм, каким образом можно, если не победить асовскую природу, то, по крайней мере, не проиграть ей точно. И выполнила эту миссию никто иной, как Фрея. Изначально, будучи неся себе функцию любви, но не священной блудницей, как это, например, рассказывается в древних религиях шумеров, месопотамов, греков, римлян, египтян, а любви истинной силы, которая способна объединить все со всем, всему найти место. Ничего не отрицая, принять абсолютно все, найти универсальное место. Это функция в большей степени Матери-Земли, это она так умеет, всему найти место, всему живому рожденному найти свой реал обитания. Качества, которые проявились в дочери ее Фреи, в большей степени а, являются женскими, чем качество Фрейра, который в большей степени пошел в своего батюшку Нерта. Фрейя, дочь Нертус, в чистом виде. В чистом виде. А, самая прекрасная богиня, самая добрая богиня, изначально обладала знанием колдовства, умение применять природную силу к реализации задач, умение совершать шаманские практики, умение путешествовать по мирам через шаманское преображение. Один учился у нее этому, она взамен взяла другие знания, она взяла знания а, трота, то есть установления канала и удержания, удержания этого канала, информационного канала в этом мире. В результате такого обучения, в результате испытаний, которые пришлось пройти Фрея, она стала ярой и не, ярой защитницей людей, понимая, что люди не просто часть животного мира, а все-таки у них есть какая-то своя особая миссия. Помимо того, что они животные, они еще и потомки богов а значит в них однозначно будет какая-то дополнительная особая миссия. Это знание помогло ей достичь результатов, которые сделали ее хозяйкой первооснов внутреннего круга полностью. Сама по себе богиня свободы и богиня любви, в том числе и свободной любви в примитивном смысле, как мы это понимаем, но стала она владычицей первооснов жизни и смерти, первооснов любви и ненависти. Взяв на себя функцию управления всеми этими четырьмя первоосновами, она стала королевой мира людей. Королевой мира людей. Ее чертоги, в которых она проживает, так и называется поле людей в переводе. Она, как и Один, имеет право по закону и по их договору забирать павших на поле боя, при этом при всем по Договору с Удином, она имеет право сделать это первой. Также является ее абсолютной безоговорочной добычей, это женщины, которые также умерли с оружием в руках. То есть женщины, которые выполняли функцию воина, это ее добыча. В кельтике эту функцию выполняла богиня под именем Мориган, трехликая богиня Морриган, ворона Морриган. У Фреи немножко другие символы, у нее немножко другие тотемические символы. Соколинное оперение ее символ и кошки. Она ездит на кошках, ездит в колеснице, запряженной кошками. Вьольвы считаются ее сестрами. И во имя этой родственной связи Вельвы носят рукавички, варежки из кошачьей шерсти. Потому что вьольвы точно такие же провидицы и путешественницы между мирами, как и Фрея. Единственная проблема Фрейя ⁇ это невозможность формировать себе длинную память. Для, этого, для формирования этой длинной памяти Фрейя установила, и для умения формировать этой памяти через э, протекторат Одина, она установила связь с миром Йотунхейма. И даже э, по слухам имеет там свои чертоги, то есть свою, свою установленную базу данных, в которой она копит информацию. Э, которую успела собрать в процессе своих путешествий, и своих странств. Она такой же странник по мирам, как и Один. Но и влечет ее не любопытство всегда, а любовь, то есть желание соединить все со всем. Она не понимает, как можно существовать в разнобой, когда во всех мирах столько всего полезного и можно все это соединить. А, а соединить можно одним единственным качеством, ни к чему не относиться критически никогда ни к чему не отраситься критически, то есть надо выработать себе такое, такие качества личности, которые в магии называются любовь, то есть соединение всего со всем. В человеческом мире любовь это немножко иное, в человеческом мире любовь и тогда всегда страсть и всегда какие-то, если не абсолютно плотские, но при то приближающиеся к плотским удовольствиям. Для Фрея это не является единственной формой любви, а хоть Локи и называют ее блудницей, но оскорбление этого она не принимает и не понимает. А, та же ванская природа, как у Фрейера, которая говорит, если люблю, значит мое, если хочу, значит мое. Если Фрейя считает, что через акт любви, то есть акт соединения, можно взять для себя чего-то очень полезного, то этот акт любви надо непременно совершить. Единственное, чего она не, никак не терпит над собой, свобода. Воплощенная свобода не терпит насилия. Став хозяйкой первооснов жизни и смерти, любви и ненависти, внутреннего круга бытия, она получила право наполнять любую из первооснов круга второго. Она получила такой доступ. То есть если ванны это только внутренний круг, то боги, которые имеют отношение уже к управлению, то есть распоряжению душами, что и получила себе Фрея, имеет право занимать какую-то из первооснов, как минимум одну, а так, возможно, и несколько первооснов второго круга. Фрея выбрала свободу. Она богиня свободы абсолютной, в том чистом смысле, в котором это понимается. И забирает она к себе в чертоги свободных, чтобы в дальнейшем ее ставленники, люди, получившие информацию об истинной свободе реализовывали и проецировали эту информацию дальше. На самом примитивном уровне это идея свободной любви. На самом высочайшем уровне это умение свободно смещать свое сознание по любому пространству и по любому миру древа Игдрасиль. Но прежде чем такое право можно получить, это называется шаманизм, колдовство и магия, которая связана с силами природы, именно природная магия, магия природы. Фрея проделала достаточно долгий путь и достаточно долгое обучение. Отчасти мы ее с вами уже в сагах упоминали. Это и сага с Мюльниром в то время, когда Тор потерял свой молод. И это была действительно большая катастрофа. Они пытались насилием над Фреей, надсилием над богиней любви в обмен на символ власти отдать ее ютунам. И как рассверепела Фрея, настолько рассверепела, что ни один из этих могучих, но недалеких мужей ничего не мог с этим сделать. И Химдалим первый сказал, нашли это на кого наезжать, болваны. Придется вам самим переодеться в одежду и претерпеть позор, но от фрей вы не добьетесь ничего. А легенды очень хитро обходят вопросы любви Фреи, ее бракосочетания, ее мужей, ее детей и так далее. Да? Если бы не Локи, в общем-то мы, мы, мы бы, наверное, не знали. Потому что брак фрей не выносится в отдельную, в отдельную повествовательную линию, а лишь и, и немного упоминается об этом, о том, что был у нее муж, которого звали от и был он из людей. Одды, да. А дальнейшие исследователи пришли к выводу, что под, эти, под этой функцией выступал, выступал сам бог Один, но это не совсем так, если мы будем воспринимать Одина в его обобщенной форме, то есть Один как владыка всего и От, который имеет человеческую форму, человеческие Человеческое проявление, это не одно и то же. Один может раскрыть себя в любой ипостаси, в том числе и в человеческой, в качестве странника, путешествующего в мире Медгарта, в нашем мире, в синем плаще и долгополой шляпе. Он выступал, конечно же, в человеческом теле. Это одна из форм его проявления. И вот в эту форму влюбилась Фрея. Надо сказать, что эту богиню в Скандинавии подчитали наряду с Одином, а может быть некоторые даже и больше, и не обязательно женщины. Фрейи поклонялись многие мужчины-воины, считая ее действительно истинной воительницей. Она предводительница Валькирий, она управительница всеми женщинами, которые презрели прялку и взяли в руки оружие. Она единственная, кто поддержит женщин, которые идут по своему развитию не традиционно, а свободно, ибо она хозяйка первоосновы свободы. В каждой мифологии мы можем встретить такую богиню, которая пренебрегает общеморальными ценностями и становится хозяйкой первоосновы свободы. Например, лилит древнееврейской мифологии, например, Афродита в греческой мифологии и, конечно же, Фрея. Можно сказать, что это суть одно, но это было бы неправильно. Все эти личности богов совокупным своим сознанием формируют понимание истинной свободы. Вот так получилось, что в основном формированием этой первоосновы занялись именно женские божества. Возможно, потому что ценность свободы в патриархальном, традиционном мужском обществе цена именно для женщин, что не имеем, то и ценно. Считается, что все драгоценности в этом мире, янтарь, золото, все, что человек откапывает в качестве украшения для самого себя, это слезы Фреи, которая плачет по своему пропавшему мужу. От странник и ипостась человеческая Одина является той частью человеческого разума, которая очень люба Фрей. Человек, который не сидит на одном месте, человек, который все время чего-то ищет, даже имея такую прекрасную красавицу, жену, как Фрею, он все равно не может находиться рядом с ней, потому что есть что-то, что влечет его дальше. И несмотря на всю боль, утраты и обиду, Фрея из всех мужчин, в том числе и богов, в том числе и прекрасных асов, и лучших мужчин человеческой расы выбирает именно его, странника неугомонного, в котором Один проявился когда-то, дав ему качество своей личности, вечный поиск, вечное искание, никогда не останавливаться до достигнутого. Таких людей любит Фрея, таких мужчин любит Фрея. И история рассказывает нам, что Потеряв своего мужа таким образом, он странник, он ушел в поиск, Фрея направилась вслед за ним. Ей нужен был универсальный инструмент для того, чтобы не просто найти Ода, а для того, чтобы еще ему и помочь в его поисках. Ни в коем случае не остановить, нет, помочь в его поисках. И в своих странствиях она добрела до сварта Сварты удивительные существа, владеющие несуществующим, умеющие из ничего делать что-то, обладающие качеством творения чего-то нового, но не способные делать это без команды. То есть они делают тогда, когда нужно, а не тогда, когда хочется. И вот пришла Фрейя и научила их творить не когда нужно, а когда хочется. Выразилось это, как в четырех ночах любви, которые провели карлики Цверги вместе с Фрей. В обмен на эти четыре ночи она получила четыре камня, четыре артефакта управления стихиями. Она научила Цвергов реализовывать свои желания, а они ее научили, как управлять первичной силой состворения. И с этого момента Фрея стала обладательницей удивительного артефакта, которое называется ожерелье Бриссингамен или ожерелье Бриссинга. Бриссингами звали четырех цверков, они были братья. Каждый управлял свои стихии, из этих стихий они ткали новые реальности, но не тогда, когда хочется, а тогда, когда нужно. Фрея, напоминаю, научила их это делать тогда, когда им она научила их раскрывать свои желания. Четыре камня, четыре стихии позволили Фрее оказаться максимально независимой от асов, обладающая управлением всем крестом стихий она получает доступ к управлению и наполнению, изменению и коррекции любой первоосновы. Именно после этого она получила право подбирать павших, потому что павшие души, люди будут впоследствии являться, должны были впоследствии являться носителями ее программы. Те, кто умеет управлять стихиями и, и а, обладают достаточной степенью свободы, чтобы не подчиняться сильным мира сего. И это называется природная магия, это называется колдовство. Фрея и фреер, в отличие от богов закона, готовы взять в обучение любого, кто хочет. Если по принципу Хеймдаля только тот, кто рожден, соответствующим образом и на магическом канале, то Фрейер и Фрея, в частности Фрея, берут в обучение, ванское обучение вне зависимости от происхождения. Да, ты врожден не магом, но что тебе мешает им стать, если ты соответствуешь определенному качеству, если эти качества в тебе выпуклы, феноменальные, ярки, значит ты способен образоваться той удивительной наукой, которая называется магия. И Фрея отдает предпочтение таким безумным и свободным. А в земной жизни это выражается как то, что Фрея отдает предпочтение людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Считается, что именно они изначально свободны, то есть их природа сделала уже свободным, все по перепуту в сознании, да, вырастив такого некого андрогина в котором мужское женщины и женщина, женская, соединяются в равной степени, не отдавая предпочтения ничему. Вот таких людей Фрея в большей степени уважает и м -м, почитает. Тот, кто не давит свою природу в угоду правилам, а тот, кто выражает ее, тот, кто проявляет ее, тот, кто не боится идти наперекор людской массе. Она же богиня свободы, а свобода значит должна быть во всем, но являясь при этом, при всем и любви, она говорит, что истинной свободы можно достичь только через любовь, не через отрицание, а через принятие, абсолютное принятие. Если говорить о богине любви Фрей как о богине любви, то это богиня безусловной любви, безо всяких оговорок, потому что как только начинаются оговорки, начинаются ограничения. А свобода говорит, если традиция ставит границы, значит свобода противовес традициям будет эти границы снимать. Находясь в опасной приближенности к первооснове хаоса, она конечно же несет в основном а, функции хаоса, то есть разрушение существующего порядка, а свобода является тем инструментом, который разрушает существующие традиции. Древние говорили, что у Фреи есть четыре шляпы, они описывали ее как богиня четырех апостасий. Первая шляпа ее это богиня любви, такую же функцию, как и Фрейер брат ее она несет, говоря, что чувство это главное. Здесь она может выполнять функцию священной блудницы, отдавая любовь не тому, кому она считает нужным, а тому, кому считает нужным Земля, например. Да? То есть по, по инстинкту, опираясь только лишь на свой собственный инстинкт. В этом качестве фрея может научить вас больше чем сейчас ценить удивительные моменты жизни, когда любовь иногда проникала в ваше сердце, когда вы воспринимали объект своей любви совершенно не критично, как мать умеет воспринимать свое дитя, возможно даже еще не рожденное. В, этом, в этой ипостаси Фрея очень любит, когда ей поют любовные песни, поэтому если в вашем сознании вдруг возникнет неуемная потребность пить какой-нибудь шансончик или какой-нибудь глупенький шлегерочек, не удивляйтесь, это ее желание послушать современные песни на тему любви. Вторая ее шляпа это богиня-воительница и здесь она конечно же уже не всеобъемлющая любовь, она собирает достойных. Она из огромнейшего количества людей, знающих, что такое честь и достоинство, умеющих защищать себя с оружием в руках, выберет тех, кто в большей степени обладают тягой к свободе, которые защищают свою свободу, а не чужую традицию. Что ты сделала? Здорово. <св> Какого цвета? Красная. Красная. Это летняя шляпа. Летняя шляпа. Это богиня плодородия. Красная шляпа. Здесь в этом качестве она Дисса, она родовспоможительница. И нет лучшей помощницы при э, легких родах естественных, как они происходят у животных, они а с теми муками. Проклятия, как они происходят у людей, чем сама богиня Фрея. Через руну Беркана как раз и просто решать этот вопрос родов вспоможения, потому что через эту э, руну призывается как раз она в ее функции, в ее ипостаси дисы, дисы, которые наделяли э, людей маленьких. Людей, только что рожденных счастливой или несчастливой судьбой. С Фрея, как самая добрая богиня любви, не сомневайтесь, в отличие от Норн, наделить своего крестника самой счастливой судьбой, на которую только способна придумать. С точки зрения ванов, конечно. С точки зрения Иванов. Еще у нее есть зимняя шляпа, неплодоносящая. И в этой шляпе она мудрая старуха, владычица Сейда. Именно в этом качестве своем она принимает учеников. Итак, весенняя шляпа священная блудница, шляпа осенняя богиня воительница, шляпа летняя богиня плодородия и шляпа зимняя владычица Сейда. Вот так много ликов у Фрейли. Четыре шляпы, четыре функции управления четырьмя первоосновами внутреннего круга, четыре стихии, которыми она владеет по праву, дает ей статус, уж как, как минимум не меньше статуса Одина. Именно поэтому в очень многих сагах произошла путаница формы Фрик богини Одина и Фрей богини э, жены Одина и Фрей богини плодородия начали путаться, то есть люди начали путать этих богинь по одной простой причине. Фрейя в какой-то момент стала абсолютно равна владычице Фрик великой пряхи в ее силах изменить этот мир и спрячь судьбу любого человека тем способом, который она считает необходимым. В ее силах утвердить свою власть в пространстве внутреннего круга и никого туда не пускать. Но не может она бесконечно быть богиней воительницы, умиршляющей негодных. Она, у нее четыре шляпы и всякую она должна носить. И по большей части это всегда богиня, раскрывающая свою душу, раскрывающаяся в любви, готовая принять внутрь себя все, чего угодно. И в эти моменты, конечно, проникают и народные идеи, народная информация, в том числе и асы через Фрею проходят в этот мир, утверждая свой закон, утверждая свои правила. И Фрея не противится им, ибо такова ее природа, она готова воспринять в себя все, с точки зрения даже разума, совершенно инородное. И потом все остальные время, меняя остальные шляпы, пытаться справиться с этим инородным, найти ему верное место. Фрея, если вы получите благорасположение этой богини и научитесь проводить ее канал без остатка, может научить вас и тому, и другому и третьему, то есть магии. И невозможно, говорит Фрея, взять какие-то три шляпы, а четвертую не брать. Невозможно взять только одну, а все остальные три оставить. Если учение на канале Фрея начинает быть серьезным, то адепт должен последовательно носить все четыре шляпы, то есть уметь находиться во всех четырех ипостазиях, в том числе и в ипостасе священной блудницы, в том числе и в ипостасе мудрой старухи, в том числе и убивать, в том числе и рожать. Потому что жизнь и смерть равны друг другу и невозможно рожать в этот мир, заполняя первооснову жизни, не обладая в равной степени силой смерти. Иначе в этом мире наступит катастрофа. Невозможно открываться в полном объеме любви, не обладая таким же сильным качеством ненависти. Только лишь равномерное заполнение этих первооснов и их равнозначность друг с другом позволяют стать богиней первоосновы второго круга, а значит иметь культ, а значит иметь постоянно действующие алтари и постоянно действующие каналы. Только тот бог, который выходит за пределы внутреннего круга имеет на это право. Это в мифах называется иметь свои чертоги. То есть те боги, которые имеют свои чертоги, в Асгарде, в Анахемии, в неважно где, но это так называется, такая зашифрованная формула. Имеет свои чертоги, это иметь право здесь на постоянные культы. Фрейя имеет. Постичь Фрею можно лишь только постичь, по, постигнув все ее четыре шляпы. Только так. Другого способа нет, это ее условия. Здесь понимаю, здесь не понимаю, 50 на 50 не работает. Не работает поэтому так мало кто достигает ее милости. Ванадис не любит, когда ее дифференцируют. Ванадис не любит, когда ее ограничивают. Здесь я тебя понимаю, я здесь знать не хочу, как и первооснова свобода, она обладает теми же самыми качествами.